системе МВД недавно заявили о том, что на Ютубе участились случаи выкладывания ложных новостей. Мол, не верьте, граждане, новостям. Однако, гораздо лучше не верить МВД. Например, 29 октября 2019 года я был незаконно задержан в своем жилище сотрудниками полиции. Причем сотрудники прекрасно осознавали всю незаконность их действий. С точки зрения МВД это, конечно же, фейк. То бишь ложь. Но я-то знаю, что это было на самом деле. Однако, на мою жалобу ответ был краток. В действиях сотрудников полиции нарушение закона не обнаружено. При этом, сотрудники полиции нарушили почти все что вообще было возможно нарушить. Вошли в жилище без приглашения жильца, или постановления, на осмотр или обыск. Не объяснили, зачем сходит, и на каком основании это делают. Провели осмотр помещений без понятых. Могли, например, что-то подбросить, а на следующий день прийти и найти уже с понятыми. Удостоверение сотрудник предъявил в таком виде, что там не было видно ни фотографии, ни правой части удостоверения с его фамилией. Не объяснили, что именно происходит, пытаясь выставить фактическое задержание за добровольную явку в отдел полиции. Не объяснили, в чем я подозреваюсь, после того, как, все-таки, меня задержали. Не составили протокол задержания и не допросили. Вообще, ни при себе, ни в отделе не имели никаких документов на меня. Работали по звонку. И затем просто отпустили. И, конечно же, МВД скажет, что все это фейк. Ведь была проведена проверка и нарушений закона выявлено не было. Вот такие вот у нас так называемые фейки. Граждане, будьте внимательны, верьте сообщениям против полиции. Не верьте МВД. Не открывайте двери сотрудникам, не давайте им свои автомашины. Помните, неподчинение сотруднику без физического насилия – это не преступление. Помните, когда вы видите сотрудника полиции, вы видите бандита в форме. Может быть он вам и поможет, но, скорее всего, обманет и вытрет об вас ноги. На сегодня все. Подписывайтесь на канал.